На медицинской комиссии доктор говорит призывнику Нагнитесь, развиньте ягодицы Вы мотоциклист? Призывник спрашивает А как вы узнали? Врач говорит Я видел, как вы приехали на мотоцикле Доктор, уже пять лет как женат, но детей почему-то нету А почему это вы себя считаете виновным? Ну-ка, позовите вашу жену. Петруха, заходи. Расскажи-ка, Матрона, как про прошло свидание с Петрухой? Он воспользовался тем, что я была пьяная. Он что, тебя соблазнил? Нет, спешал. Подписываемся, кликаем на колокольчик.